В Казанском федеральном продолжается цикл «Ночи науки». Это уникальный формат образовательных интенсивов, возможность стать студентом на одну ночь. Кто им пока не является и узнать жизнь КФУ изнутри. Состоявшаяся ночь науки посвящена 190-летнему юбилею одного из известнейших студентов Казанского университета, великого писателя Льва Толстого и государственному деятелю и поэту Гавриилу Державину. По словам ректора КФУ, название «Ночь в императорском» объясняется тем, что именно в этом здании Казанского университета Лев Толстой обучал, будучи студентом. В главном здании, потому что именно в этом здании Лев Николаевич учился, будучи студентом еще Казанского университета. А в то же время здесь обучался его большая семья, сестра и братья. Да, и он переходил из одного факультета на другой. Гостей ночи в Императорском поприветствовали вице-премьер, министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Мероприятие называется Ночь императорская. Тоже по одной простой причине, что мы хотели всем нашим гостям показать и наши музеи, которые в основном локализованы в этом здании, чтобы мы окунулись в аудиторию, где.. Учился великий будущий писатель. Мы сегодня обсуждаем гуманитарные темы, и для этого тоже есть все основания. опять-таки они связаны с нашим замечательным университетом, с его студентами, с его основателями. Почетным гостем ночи в Императорском стал вице-президент Толстовского фонда в Нью-Йорке, проправных декабриста Сергея Волконского, родственник Льва Толстого по Волконским Андрей Кочубей. Большая семья Толстых живет за границей. Я узнал, что очень многие в Швеции, но многие в Америке. И они, конечно, были связаны с Александрой Львовной, которая имела настолько, настолько считалась важной, что она могла пойти в Белый дом и встретиться с Рузводом, с Думаном. В предактовом зале Казанского университета сотрудники музея истории КФУ подготовили к ночи в императорском выставку ⁇ «Лицо счастья переменчиво», посвященную Льву Толстому. Все мы говорим о юбилее Льва Толстого. Юбилей? Это тоже самое день рождения. Все мы радуемся дню рождения. Как радовались его родители, когда он появился на свет. И мы хотели бы рассказать о счастье, как понимал его Лев Николаевич, как, что говорили о счастье его героя. И мы постарались выбрать цитаты из произведений Толстого, его дневников, воспоминаний и проиллюстрировать их теми э, картинками, которые есть в книгах. Мы использовали издание 1912 года, мы использовали советскую литературу для того, чтобы поддержать высказывание Толстого и высказывание его героев. Работающие секции мероприятия были весьма зрелищными. Особо многим полюбился мастер-класс по историческим танцам перед балом. Что такое полонез, что такое контрданс, как танцуется мазурка замечательная, да, и какие бывают виды вайса, это тоже все мы изучаем, реконструируем, немножечко истории даже добавляем и уже приводим в реальность. В программе проекта также заявлены традиционные умные развлечения для детей и взрослых, игры экскурсии, мастер-класса классы Квесты ⁇ Все желающие смогли узнать о бытии русской и французских армий времен наполеоновских войн, побывать в музеях КФУ, выиграть призы в различных интеллектуальных конкурсах. Адель Шабелова, Леонард Валетьяров, Универньюз.